Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы поговорим с вами про тех людей, которые собираются купить заграничную недвижимость, но не знают, как ее оплатить в современных реалиях. Во-первых, SWIFT-перевод до сих пор еще работает во многих банках Российской Федерации и пока вы еще можете совершить платеж за границу и купить там себе заграничную недвижимость. Второй вариант, который на сегодняшний день набирает обороты, это крипта. И вы можете перевести деньги в USDT Это по сути аналог крипто-доллар Можно его так назвать Купить ее можно через биржу, к примеру, Binance Либо через крипто-менял И их в каждом городе хватает очень, короче, много а После покупки этой крипты Вы прилетаете на местность В Турцию, Дубай или еще куда-нибудь И через тех же самых-менял Меняете эти деньги назад Либо вы можете их вывести на карту Но об этом мы поговорим чуть ниже Какие карты вы можете на сегодняшний день сделать И, кстати, за бугром достаточно много застройщиков Которые могут принять у вас скрипту в качестве денег за квартиру на самом деле все это делается очень просто и вообще проще чем кажется и посидеть в очереди в банке зачастую дольше чем совершить сделки с криптой следующий вариант это найти человека с круглой суммой в европейском банке который пытается сейчас эти денежки вывести в россию рассчитаться с ним наликом и попросить чтобы он деньги со своего европейского счета закинул за вас за недвижимость в том же самом Дубае. Наличкой на сегодняшний день вы ничего особо не привезете, то есть 10 тысяч долларов можете привезти через границу, но на эти деньги вы по сути ничего не купите. По сути на сегодняшний день это основные три схемы, которые пользуются спросом при приобретении недвижимости за границей, но ну и также если ваша жизнь тесно связана вообще за границей и у вас нет ВНЖ ни одной из стран, то вы можете открыть банковские счета, например, в Турции или в Казахстане. Благо это делается достаточно быстро и этими картами вы можете пользоваться по всему миру. Вы можете получать на них доход с недвижимости, которую вы купите за границей, либо вообще совершать какие-либо сделки. И также вы можете воспользоваться ими, чтобы вывести на них крипту, когда перевезете деньги в ту же Турцию или Дубай. Вот такая была короткая информация. Надеюсь, она была полезная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, рассказывайте об этом канале своим друзьям. Вам всем удачи, хорошего настроения